Здравствуйте, уважаемые сограждане. Зовут меня Светлана Кузнецова. Живу я в городе в Ярославской области. Сегодня я была на приеме у управляющего по правам человека в администрации. Там находился Бабуркин и наш Дмитрий Рафаэлович Юнусов, управляющий по правам человека я почему пришла к нему? Потому что хотела разобраться, что за государство у нас такое, почему творится беззаконие, кто должен за все это безобразие ответить, почему нет конституции ни в одном архиве. Нам э, все говорят, архивариусы, о том, что проект конституции существует. На самом деле никакой конституции нет. Так э, я ему пришла задать, а на каком основании что будут менять, если нет конституции? Мы ее сейчас узаконим своим э, голосованием. Так как у нас на планете добрая воля человека, это самое высшее достояние, что может быть всех, всех ресурсов золота или еще чего бы то ни было, выбор доброй воли. А так как сейчас все трасты закончились сатанинские, абсолютно все закрыты, государство, тоже Ватикан, Англия, Америка, они уже не существуют, рушится банковская система. И Ричард Гравит в 2006 году, когда не смог больше существовать в данном теле, на данной территории, он застрелился. Раздав, причем всем оповещали о том, чтобы все было вернуто советскому народу. В 2000 году всю эту информацию я говорила управляющему по правам человека. Всю эту информацию я ему выдала. В 2000 году два банка пытались гражданам СССР передать все активы, выплатить репарации. О чем Путин, Владимир Владимирович, заявил, что граждан Советского Союза на территории Российской Федерации не обнаружено. Поскольку всех граждан перевели в 2000 году, Начиная с 97-го, по-моему, перевели нас всех в разряд недееспособных через подписание формы П-1. П-1 является заявлением входа в оферту из, Российско из Советского Союза в Российскую Федерацию с территории Советского Союза в Российскую Федерацию, управляющую компанию, юрисдикцию, которая осуществляет на территории морском дне, юрисдикции ее 200 миль от берега моря, дно моря и водная гладь над ней. Как, со сколькими юристами я не связывалась, не пыталась выяснить, что такое... А, блин, как они называются-то? А, субъекты Федерации. Один человек, юрист, грамотный международник мне ответил, что субъекты федерации являются непосредственно Мы... как же их? губернаторы, на что я была очень сильно удивлена. А потом еще сказали, что есть определенные клочки земли в Калининграде и в Биробиджане. Там именно осуществляет Российская Федерация свою исключительную экономическую деятельность. Все данные я сказала, и зная о том, что сейчас 23 числа было заключено, так как у нас нет государ... так как у нас государство есть Советский Союз, а Российская Федерация закончила свое действие, потом было, было учреждено правительство Российской Федерации, с помощью которого... Все население России, мы же в морское право нас перевели с 1982 года, начиная, Горбачев нас вводил, Ельцин, да, делал этот процесс, и мы теперь все как лодочки на территории Российской Федерации. В чем причина? В том году наш любимый президент ездил в Японию, и там они заключили договор. На правосудие нет. Была выложена информация по всему факту. Туда якобы прибыл корабль «Возможности» Российская Федерация, и 5 марта, а 15 марта он затонул. Это какой мозг надо иметь, чтобы такие шизофренические идеи могли вообще прийти в голову. Ну да бог им судья. Дело в том, что после этого была заключена сделка. Утопленное добро вместе с гражданами было якобы поднято со дна и продано Рокфеллером или Ротшильдом. И они его перепродали куда-то в Самуа. Один человек выяснил это, проходя процедуру, покупая продукты где-то там в зоне... Duty Free, покупая продукты по паспорту, он, ему выдали чек, где было указано, что он гражданин Самуа. Ну, это, сам, это еще ладно. Затем эта фирма тоже закрылась в 2018 году. Затем открывается фирма ОО Россия. Теперь они везде кричат, Россия, страна возможностей. О «Россия» имеет на территории СССР, поднимали документы, только иметь представительство МИД, больше ничего. Учитывая, что 699-й указ президента говорит о том, что все органы МВД теперь являются юридическим лицом, как бы они никто, они не имеют никакого права, только как торговая компания здесь находиться, Поэтому они все спрашивают с нас обработку персональных данных, потому что в доброй -то воле наша что-то значит, мы, соглашаясь на ну, по незнанию, скажем, доверяя этим людям, они же наши, все здесь местные, рядом живут, ну как бы вот, ну как не верить человеку? Они же сами даже, многие не подозревают, что они творят, они руками своими проводят геноцид своего народа, но они уже многие об этом знают, а, тем не менее… Говорят, а как мы будем семью кормить, а куда мы пойдем? Да, ребят, ну фашисты-то как же тоже оправдывались, полицаи говорили, а что мы будем делать, как мы будем свои семьи кормить? Да очень просто, пойдите, найдите другую работу. Сейчас государство, которое, государство, которое имитирует Российской Федерации государственность, оно делает так, чтобы получали силовики, бюджетники... И, естественно, они будут молчать, держаться за свою работу. Все сделано специально так, невыносимые условия сделаны для того, чтобы люди бежали из страны, умы, чтобы утечка была мозгов, чтобы здесь создавался, создавались невыносимые условия для жизни населения. Все, все эти факты я объяснила управляющим по правам человека еще я его поставила в известность, что сейчас заключен траст между Россией и Израилем. Израильское государство, траст Израиль уже закончился. 78 лет закончились, где они могли существовать на территории Палестины. Сейчас у них нет территории, они изгои на той территории. И заключен траст между Россией 23 января и э, Израилем на то, чтобы якобы сейчас будет формироваться Российская империя. Они сначала метались, не знали, что сделать, то ли Российская империя, то ли русское государство, то ли Русская республика. В итоге решили вот так, старем царем во главе это будет Путин, почему сейчас э, наш уже не совсем э, здоровый человек, 80 с лишним лет, как можно быть депутатом, человек уже должен быть на пенсии, наша уважаемая, раньше уважаемая. Решкова не хочу человека обидеть, но в такие решения должен принимать народ, а не единолично выдвигаются такие поправки, обнуление срока. Да, мы сейчас срок обнулим, а далее мы его примем как царя. Нет, спасибо, царей нам не надо, мы сами цари, у нас свои цари в голове. Все это было сказано, все это было оглашено, было сказано, откуда у вас такая информация. Я говорю, информация идет буквально вот из источников, от юристов. Люди подтверждают информацию, но предупреждают, что открыто об этом не говорите. Мы боимся, мы с вами, мы за народ. И Дмитрий Рафаилович сказала, вы же в курсе о том, что сейчас идет большое объединение народа, что многих сажают блогеров, которые призывают к выходу на улицу, и все такое. Я говорю, мы никого не агитируем, мы только говорим, мы восстанавливаем народную власть. Мы только призываем людей быть благоразумными и в адские игры не играть, потому что коны мироздания работают, в природе идут большие, огромные изменения, но только я, извините, совершенно неграмотный или бестолковый человек не может этого не наблюдать, простые люди уже информацию добывают со всех источников, со многих архивов, сопоставляют факты, исторические факты опровергаются многие, которые нам даны как постулаты. Теперь уже многие знают, что почему уничтожали тайгу, потому что там были люди, которые старше 500 лет живущие, их разыскивают, их уничтожают. В мировой системе не нужны люди, знающие правду. Изначально истотные те знания почему удерживается библиотека в Ватикане, она не, огласки не предается. Все прекрасно знают, что нет Иисуса Христа, об этом велось расследование. Uh, простите меня, пожалуйста, уважаемые церковники, я знаю, что вы сейчас на меня будете нападать, но в ваших uh, церквях проводятся станинские обряды, что вы все являетесь работниками ФСБ, все прекрасно об этом знают. Uh, я буквально случайно нашла информацию о том, как uh, готовится что это тоже силовики, что это определенная тоже работа с населением, обработка населения, чтобы знать всю информацию, когда ты приходишь на исповедь, чтобы неугодные были выслежены, подсажены к ним инфернальные сущности, которые будут следить на Напоминание о том, что ваша добрая воля имеет большой вес. Меня сейчас никто не забрал ни в какую тюрьму, никто мне слово ПЭПК не сказал, все наоборот подтвердили, что воля добрая на этом свете есть, она имеет большое значение, что да, существует государственность, что, существует, что у нас есть возможность объединяться в народные советы, что мы, мы имеем полное право решать свою судьбу сами. И э, у меня огромная просьба, ребята, просыпайтесь, пожалуйста, поймите, что вот сейчас то, что произойдет, они примут конституцию, я хочу еще больше что сказать. Сейчас они примут эту конституцию, не немытьем они как обычно, прокатит. У нас многие товарищи ездят по регионам, разговаривают с главами регионов, где они говорят, что ну, люди-то все равно ничего не понимают, они все равно все примут. Ну, вот Как бы твоему лицу-то не стыдно такие вещи говорить в лицо человеку старше тебя возрастом? не будучи избранным, и знают об этом люди, что ты назначенец незаконный, не боятся, потому что они думают, что у них все в руках, потому что о вышках 5G уже тоже было заявлено на встречу с Лепилиным, генерал-майором МВД нашей области Ярославской. В открытую было сказано, и люди-то задумались. Там была основная масса административных работников, которые пытались высмеять человека, который говорил им о том, что Хасбулатов, Горбачев... И Лукьянов подписывали друг другу назначения, по факту не будучи ни в каких должностях. Сами себя назначили без референдумов, без опросов. Вот вскрываются интересные данные. Сейчас такое время, когда правду нельзя держать. За это можно будет пострадать. Сейчас идут чистки в рядах. Убираются банковские работники Все банковские эти хозяева банков Вся эта структура рушится От евреев отказались Во всем мире гонения на них идут Только здесь у нас, в нашей стране Они еще имеют какую-то роль Потому что наши силовые структуры им импонируют Вот я говорю, уже пытаются создать сейчас государство но хочу сказать больше, то, что наша добрая воля, так как мы являемся потомками первопредков, те, кто создали эту землю, кто имеют полное право на эту землю, кто создавал и строил, мои предки участвовали в создании государства, мой дед защищал мою родину, он является живым человеком. Все, да, Все, кстати, кто участвовал в войне, они все являются живыми в поле, в мировом праве. В поле мирового права они все являются живыми. а Естественно, все потомки этих людей, они априори тоже являются живыми. Понимаете, что они делают? Они нам закрывают доступ к информации, дают нам определенные подачки, думают, что сейчас человек схватит эту подачку. Ой, они нам дают субсидию, ой, они нам дают родовые сертификаты. Родовые сертификаты, девочки, мальчики, вы продаете своих детей в рабство, на органы. Они в любой момент у вас их могут отнять. Поймите, поднимайте документы, интересуйтесь. Я три дня ревела, когда я это узнала. Я не могла, у меня в голове это не укладывалось. Куда я ходила, в какие структуры, не спрашивали. Мне все улыбались, милые, и говорили, да нет, ну что вы, что вы. Это же указ президента. А по факту это выглядит вот именно вот так. Наши все персональные данные собраны. Даже если мы не пойдем голосовать, у нас все данные с последних выборов оцифрованы. Все оцифрованы. И за нас, так как у нас есть опекуны, мы же персональные данные подписываем, на обработку персональных данных заявлений мы подписываем, все вот эти согласия наши, наша добрая воля распоряжаться нашим имуществом и нашими, нашими голосами, она остается у опекунов. Опекунов у нас есть сейчас сайты, на которых можно найти опекунов. Эти опекуны распоряжаются нашим имуществом, нашими деньгами, за нас смогут проголосовать. Вот, я сходила, отказалась везде от обработки персональных данных, от биометрических данных. У нас они все есть априори, потому что, проведя расследование, не один человек сказали, что у нас есть. Как бы без нашего согласия нам поставили согласие на сбор биометрических данных. Я сделала запрет, отменила биометрические данные. А, на что мне. Греф прислал письмо, что мы с базы данных вас убрали, и пользоваться вашими данными мы не будем. Ну и слава богу. Ну, по крайней мере, у нас персональные данные раньше везде были собраны. На что мне Набиулина сказала, как пользовались в интересах третьих лиц и операторов, так и будем пользоваться. Но я им свою волеизъявление сказала, что они не имеют на это права, имеют право только в бумажных, бумажных носителях работать с моими документами. На что они мне... Вот такой ответ дали, что они имеют полное право пользоваться моими персональными данными. Вот сейчас вступает, как бы сказать, я их оповестила, и теперь они несут всю меру ответственности за свои злодеяния, за свои поступки. Осознанные, неосознанные, это уже не имеет значения. Я, им, я их предупредила, что я обо всем знаю, что я отказываюсь от этого, от всего. Вот. Как бы все, что сейчас будет происходить после принятия, якобы принятия народом этой Конституции, они ее проведут в любом случае, они об этом оповестят, будут торжества по поводу этого. Но я хочу сказать, что, что буквально приняв Конституцию и... Они внедрят туда обнуление срока для Путина, как бы огласят, возможно, даже его императором. Но в мае месяце, не переживайте, все встанет на своих местах. Не все в наших руках и не все нам нужно знать. Идут определенные силы, с помощью которых в мае месяце Путин передаст, сложат полномочия. По крайней мере суды в ГАГе уже на него, уголовные дела заведены. Возможно, это будет возможным аспектом для отстранения его от управления страной будет молодой человек, кто пока мы не знаем, это все держится в секрете, он где-то до 40 лет ему или после 40, такого возраста, где все будет возвращаться для народу, все будет делаться для народа. Уже начнутся с октября-сентября выплаты советским гражданам, будут денежные средства возвращаться, как пояснили нам, Ой, юристы и правоведы, что это, так как, возможно, банковская система рухнет и с рублем сделают определенные манипуляции, что у нас не будет якобы денежных средств или они не будут иметь никакой роли, будут электронные деньги. Мы это, конечно, еще все будем проверять и что в размере 70 тысяч будет даваться у каждого человека. Что если, допустим, в течение месяца не стратилось эти 70 тысяч, то эти деньги будут обноситься, на следующий месяц тебе будет новая сумма в размере 70 на члена семьи выдаваться. Что ипотека будет стоить 30 тысяч, у нас цены будут лояльные, можно будет покупать жилье, и продукты, и будет возвращаться все права и свободы населению. Поэтому убедительная просьба, не делайте глупости, не ходите ни на какие референдумы, не голосуйте, пожалуйста, умоляю вас. Снимите груз ответственности за будущее поколение, и перед предками придется отвечать, и перед будущими поколениями отвечать за наши дела, понимаете, поймите вы правильно, сейчас идет борьба за наши души, за наши голоса, в тонком плане идут огромнейшие войны, сейчас идет перевес в сторону светлых, но мы еще не знаем, как дальше будут разворачиваться дела, идут огромные потоки энергии нам сюда, на помощь наши первопредки идут. Они не объявляются, естественно, мы немножко еще не того уровня, чтобы видеть их, общаться с ними. Но поверьте, изменения идут. Люди, которые умеют видеть, слышать, и сами ФСБшники говорят об этом, что русы признаны, пришедшими сюда получу, и они являются по грамоте Македонского правообладателями земли выше 36 параллели. Поверьте, это очень радует, это не бред сумасшедшего, поймите правильно, я просто призываю людей, будьте благоразумны, не ходите ни на какие фейковые принятия всяких там пакетов непонятно каких конституций, будьте благоразумны, уважайте друг друга, изучайте первоисточники, поднимайте архивы, пока они еще открыты, вот, будьте благоразумны. И еще убедительная просьба, не выходите ни на какие учения. Пожалуйста, потому что возможно может быть зачистка населения с 1 апреля 2020 года выпущен Путиным приказ о том не приказ не, не буду врать как это называется можно посмотреть на правогов.ру официально опубликованный документ где сказано что будет зачистка территории от не граждан Российской Федерации А мы все априори не граждане Российской Федерации даже в какой-то степени наверное я этим и горжусь. Может быть зачистка населения. В Омске ребята передавали текст объявления, что будут сгонять население в, крупные, в крупных городах в определенные места, в крупные маркеты, где будет производиться чипизация населения принудительная. Люди об этом тоже знать не будут. Будьте бдительны, будьте осторожны. И не переживайте, никакой коронавирус нас не победит. Это все подготовка какая-то странная для того, чтобы запугать население, для того, чтобы больше пафосности придать вот этой вот оферте, которую они нам опять хотят подсунуть Будьте бдительны, берегите себя, уважайте себя Осмысливайте то, что происходит Берегите своих детей И главное, объединяйтесь, ищите людей, которые смогут вам элементарные вещи помочь, разъяснить Направить, дать документы, направиться по верному пути объединяйтесь, вы имеете полные права. Вот сейчас мне же никто ничего не сказал, абсолютно ничего. Сказали, да, конечно, можно создавать народные советы, имеете полное право. Я говорю, мы что, будем преследоваться за это? Он говорит, нет, почему же? Вы имеете полное право по Конституции объединяться, объединяться, свои экономические интересы, свои жизненные интересы отстаивать. Понимаете, мы все имеем право. Нам никто ничего не запретил. Мне было очень страшно идти. Очень страшно. За детей, за себя. Вы не представляете. Но я знаю, что на моей стране правда, что все документы подтверждают то, что мы граждане своей страны. У нас есть права и свобода. Мы обязаны просто им пользоваться. Почему-то все боятся, почему-то никто не идет и не хочет предъявить. Ничего создать никто не хочет. Все чего-то кто-то ждет. Нас приучили, что нам должны дать подачку. Да, вы хозяева, поймите, вы хозяева, вы должны сделать вы должны заявить об этом громко и четко. И не надо ни с кем бороться. Вы организуете свою власть. Вы еще год, как имеете полное право восстановить структуру органов управления народные. И вот сейчас идет же работа по этому поводу. Люди объединяются, проходят съезды, их никто не арестовывает. Арестовывают только тех, кто лезет на рожон в Российской Федерации, кто пытается оскорбить там каким-то образом, пытается на себя дело натягивать. Ребята, молодцы, я вам только стоя аплодирую, уважаю вас. Но хочу сказать, что вы молодцы, поскольку еще не настолько... Мы э, э, грамотные в юриспруденции, во всех вот этих вот нормах и законах. Не то чтобы мы боимся, мы идем спокойно, мы объединяемся, и как бы мы не против никого, они такие же граждане, как и мы. Мы их понимаем прекрасно. Но, как говорится, груз ответственности с них не спадает. В свое время каждый будет писать заявление по поводу того, кем он так, что он сделал для того, чтобы сохранить по 62 второму. По 62-й статье Конституции Советского Союза, что он сделал для улучшения благоустройства своего государства. И по 64-й статье многие будут отвечать, те, кто присягу, по крайней мере, давал. Присягу только один раз можно давать единственному государству, в котором ты живешь. Получается, грубо говоря, они нарушили присягу, значит, они обязаны... Пройти определенную процедуру, которую все прекрасно знают. Не буду сейчас озвучивать. Так что вот хочу вас всех поздравить с начинающейся так рано весной. Все силы мироздания на нашей стороне. Всех поздравляем с наступающим нашим прозрением, нашей победой. Не, не нужно голову опускать вниз. Не бойтесь то, что произойдет. Самое страшное темное время – это перед рассветом. Не бойтесь никого. Будьте, подковывайтесь юридически, ищите документы, организовывайтесь, поймите, вы сила, понимаете, они слуги, а вы сила. И никто против вас ничего не сможет сделать, если вы выступите единым фронтом и скажете нет. Наоборот, наоборот вас услышат, нас-то слышат, мы приходим, мы говорим, требуем, свои требования предъявляем, нас-то слышат. Почему вы боитесь? Конечно, я понимаю, что это все чисто человеческий аспект. Когда административные работники, подпрыгивая, выполняя приказы своих закулисных кукловодов, проводят нелестные действия с населением Я прекрасно понимаю, что каждый берет ответственность на себя, что делается с нашими блогерами, с нашими правоведами Поверьте, очень неприятные вещи творятся, но все эти ребята скоро за это ответят и у них нет никаких рыч рычков управления. Они ничего не могут с нами сделать. Посмотрите, что произошло с многими блогерами. Выпускают ребят, ничего они не могут сделать. Шидаков, Марина Мелихова. Посмотрите, ребята работают. Нет В этом нет ничего страшного. Не подписывайтесь никакие повестки. Статья 51. Не сознавайтесь ни в чем. Вы ничего плохого не совершаете. Вы защищаете свои гражданские права. И всего лишь. На этой... Эх. Ноти я хочу закончить. Наверное, слишком много. Может быть, что-то сказано не слишком связано. Не судите строго. Это мое такое первое выступление. Пока не забыла. Волей судьбы не записалась. И на подслушивающее устройство записалась. Я в этом вижу какие-то определенные манипуляции, может быть, черных сил. Ну, да бог им судья. Не все так страшно, как кажется. Желаю всем здоровья, счастья, с весной вас. Всех благ. На этом я с вами прощаюсь. Первый свой опыт записи такой долгой. Может быть, кому-то не понравится. Ребята, вы на меня не ругаетесь сильно. Попытайтесь просто проанализировать, что происходит. Не верьте всему тому, что вам с телевизора говорят. Поройтесь в архивах, в документах. Всего вам доброго. Желаю вам всем стать благоразумными. Между двух ушей, как у нас говорит наш судья, вы думаете тем, что у вас между двух ушей. Определитесь, у вас там каша или у вас там мозг благоразумный. Вот, пожалуйста, сделайте выводы, не судите строго. Всех благ, всего хорошего. До свидания.